Вот, три порции сделала, кукси. Так, это мне, это старшей дочки Азиза. Муслима в школу, я воду не налила. Муслима в школе. Так, это я убираю. На, забирай свое блюдо. Я сейчас буду здесь. Смотрите, офигеть. Кукси я обожаю. Кто любит кукси? Признавайтесь, кто любит? М? Я обожаю. Вот. Сейчас как у раз сезон? М -м -м. Как его-то? Бомба! Я его вот так беру, да, махом. И вот так пью. М -м -м -м. Я такая обожора, мне, мне не хватает водички. М -м -м. Еще, еще, еще. Она кислая, сладкая. Обожаю. Блин. Какая я, блин, суперзвезда. Ребята, это бомба. Охлажденный такой. Кукси. Кукси джам. Как мне нравится она. Кто пробовал, тот знает, что она бомба. корейской кукси. Офигительно. Слегка горькая. Пять кот тут -а. Пищит мяу. М -м -м -м -м. О, взяла. Вот она. М -м -м. Чуть, чуть горковато, Я еще положила горкость себе. Холодный супчик. Обожаю кукси. Это бомба. Ах, Кто любит кукси, признавайтесь. Я как свинья, все падает. бомба ребята приготовьте точно так же как на видео потом спасибо скажите за рецепт все готовьте на радость всем пока пока